Много в мире вопросов, которые нужно решать без участия человека. Поэтому используется беспилотный летательный аппарат. Решено было разработать беспилотный летательный аппарат, способный поднимать до полутора тонн груза и при этом быть всепогодным, всесезонным, летать летом, зимой, днем, ночью. Благодаря своей конструкции на него можно устанавливать как грузовую платформу, Точно так же подвесные какие-то крюки для перевозки грузов. Также можно грузовые платформы для доставки раненых. Работа в зонах с повышенной радиацией, в зонах наводнения. Выезжает одна платформа, заезжает другая. Та, которая нужна заказчику. Перед вами сегодня. Сейчас прототип летательного аппарата мы оцениваем возможности соосной системы управления вертолетом и оцениваем вообще возможности данного беспилотного летательного аппарата потому как в гражданской вяз такого типа вертолетов беспилотных не существует есть места допустим где Могут быть проблемы при строительстве, в частности, допустим, леса, объекты, где наличие строительного транспорта нежелательно. Это могут быть горные районы, где, опять же, проезд транспорта нежелателен или даже и невозможен. Данный беспилотный вертолет способен как челнок работать с одного места в другую, переносить груз. Не надо подъездных путей, просто прилетел в вертолет, опустил необходимое оборудование и улетел.